Всем привет дорогие друзья, с вами как всегда Белыч, недавно я решил выполнить вашу просьбу, сделать видео гайд о разгоне процессора, но пока писал текст, понял что есть одна тема, которую вам нужно рассказать, ибо без нее просто никуда. Так что сегодня мы поговорим с вами о интересной вещи, о Load Line Calibration, или калибровке нагрузки линии. Многие из тех, кто занимается разгоном процессора, могли слышать или видеть данную настройку в биосе материнской платы. Некоторые даже наверняка выставляли какие-то значения LLC. Но мало кто знает, что она из себя представляет детально, зачем она нужна и почему она является нашим главным помощником в любом разгоне. Опять-таки объяснять буду простым языком, с массой упрощений, так что знатоки не ругайтесь, видео для новичков. Именно поэтому некоторые аспекты мы будем упускать. Итак, допустим, есть у нас процессор и решили мы его разогнать. Выставили в биосе нужную частоту, зафиксировали напряжение 1.31 вольта и думаем, что с напряжением все будет просто отлично. В простое, если смотреть по программам мониторинга, уже непосредственно в самой Windows, напряжение действительно будет стремиться к этим самым 1.31 вольта, Хотя равным 1.31 оно никогда не будет. Оно будет чуть меньше, допустим 1.3 или 1.29 вольта. Просто потому, что состояние полного покоя никогда не бывает. Сразу скажу, что все числа я беру, скажем так, условно. То есть в реальности все изменения могут быть больше, меньше и так далее. То есть все числа нужно воспринимать как лишь а, пример. Так что будем допускать, что в простое напряжение у нас будет равно 1,3 вольта. Идеальный график напряжения в простое и нагрузки в зависимости от времени, который рисует наша фантазия, наверное, выглядел бы как-то вот так, то есть был бы прямой линией. Но идеала не бывает. И на самом деле график напряжения будет выглядеть совсем по-другому. Давайте разбираться как. Итак, процессор у нас находится в простой, ничего не предвещает беды и напряжение действительно держится в районе 1.3 вольта. И тут ваш больной разум решает запустить игру или бенчмарк или какой-то стресс-тест, короче нагрузить его просто по полной. Нагрузка мгновенно увеличивается, происходит мгновенный переход из состояния покоя в состояние загруженности. Однако управление питанием процессора, хоть и работает очень быстро и очень резво, а соответственно реагирует на все изменения, но все-таки оно работает со своей определенной частотой, которая называется VRM Switching Frequency. И, соответственно, порой реагировать моментально оно, к сожалению, не может. И поэтому в момент роста нагрузки мы видим, что напряжение не просто резко падает, а падает глубже всего, допустим, до значения 1.24. В программах мониторинга вы данного нападения, возможно, вообще не увидите, ибо оно уж слишком кратковременное. Ну а далее вы, наверное, думаете, что напряжение возвращается в значение 1,3 вольта, но не тут-то было. Оно немного выравнивается, но остается низким, то есть, скажем, в районе 1,27 ну что ж, далее нагрузка заканчивается, стресс-тест завершается, и в определенный момент мы имеем обратный переход из состояния загруженности в состояние простое. И опять-таки управление питанием не успевает отработать мгновенно, поэтому напряжение растет, растет очень быстро и стремительно, и на этот раз уже выходит за рамки установленных нами 1.3 вольта, то есть допустим до значения 1.33. И затем опять-таки устаканивается и возвращается к установленному нами значению 1.3 вольта. И опять все спокойно. Вам наверняка кажется, увидев все происходящее, что снижение напряжения процессора в нагрузке это какой-то баг или непродуманная схема питания, но на самом деле такое вот падение напряжения, его стабилизация на более низком значении в нагрузке сделано специально. Если бы производитель хотел это исправить, то в теории он мог бы это сделать. Но он оставляет данную просадку как часть логики работы системы, во всяком случае на автомате. И сейчас вы поймете почему. Представим себе ситуацию, когда напряжение после скачка вниз выравнивалось бы на прежнем уровне в 1,3 вольта. Нагрузка заканчивается, управление питанием не успевает отработать и мы имеем обратную ситуацию, когда напряжение резко возрастает. На этот раз оно растет уже не с позиции 1.27, а с позиции 1.3, и соответственно вырастает оно не до 1.33, а до 1.36, что уже значительно превышает установленные нами значения, и может в теории превышать те рекомендуемые значения по напряжению, которые заложил в наше железопроизводитель. То есть напряжение, при котором производитель гарантирует безопасную работу процессора. То есть если мы предположим, что производитель определил безопасное, по его мнению, напряжение числом в 1.35, то мы уже пролетели как фанера над Парижем. Да, на практике шанс убить процессор почти нулевой, но все-таки в теории резкие скачки напряжения выше установленных значений это не очень хорошо. Именно поэтому схема, при которой напряжение падает при росте нагрузки, это отчасти страховка производителя. К слову, вот эту вот разницу между напряжением в простое и напряжением в нагрузке как раз таки называют словом VDROP, возможно вы его слышали. И для вашего понимания, разница между тем напряжением, которое мы установили в BIOS, то есть 1.31, и напряжением в простое, которое мы видим в Windows, то есть 1.3, называется V-drop. то есть не путайте эти слова. И также тут используют понятие «овершут» или по-русски «это перерегулирование». Им описывают как раз-таки тот момент, когда напряжение слишком высоко взлетает или слишком низко падает. В последнем случае говорят, что это негатив overshoot» или «undershoot». То есть как врач может залечить пациента, так и управление питанием может слишком занизить напряжение или слишком его завысить на мгновение во время нагрузки. Ну и так вот, друзья, то что нас страхуют, это конечно хорошо, но при разгоне процессора это доставляет лишнее удобство. То есть процессор с напряжением 1.3 вольта прекрасно работает в простое, но только даешь нагрузку, как напряжение сразу падает, и процессор теряет стабильность. Дабы сгладить вот такие вот просадки напряжения и уменьшить ведруп, существует технология Load Line Calibration, или сокращенно говорят LLC. Как она работает? А на самом деле все просто. Как вы понимаете, если представить взаимосвязь напряжения и загрузки процессора, то в простое загрузка минимальная, логичная, бо процессор ничего не делает. А вот напряжение при этом поддерживается максимальное, которое мы установили, то есть в нашем случае 1,3 вольта. В нагрузке же все наоборот, то есть напряжение падает, соответственно загрузка растет. Получается вот такая вот линия. Но, друзья, LLC способен компенсировать данную просадку напряжения и, соответственно, менять несколько данный график. LLC в современных материнских платах имеет несколько уровней, которые позволяют компенсировать данный эффект. То есть, если без LLC график выглядит вот таким вот образом, то, допустим, на первом уровне LLC он будет выглядеть как-то вот так. На втором уровне как-то вот так, на третьем так. А на самом высоком уровне коррекции обычно он зовется экстрим, а напряжение в нагрузке может быть вообще больше, чем в простое. Тут нужно сказать, что доподлинно известно, что LC способна уменьшать выдруп. Однако то, насколько и как она влияет на скачки перерегулировки, сказать сложно, ибо точной информации я лично не встречал. Но предполагается, что они никуда не деваются, и наоборот, снижение просадки в Эдруб лишь увеличивает перерегулировку. Так что с LLC нужно быть осторожным и не использовать самые верхние максимальные значения коррекции, поскольку они сделаны не для вас. Они сделаны для LN2 оверклокеров, короче ребят с банкой жидкого азота под мышкой, которые разгоняют процессоры постоянно для которых это обыденность для которых это состязание. Также сразу скажу, что порой понять, где у материнки минимальный уровень коррекции, а где максимальный, не представляется возможным. Ибо все производители применяют разные градации, единого стандарта тут нету. Если у Gigabyte это значение LLC от Low до Extreme, где Low это минимальная, Extreme максимальная коррекция, то срока MSI это значение от 6 до 1. То есть больше число, меньше коррекция. Меньше число, больше коррекция. У Asus наоборот, от 1 до 6. То есть меньше число, меньше корректировка. Больше число, больше корректировка. Количество вариантов корректировки и то, как они работают на практике, насколько они правильно работают на данной конкретной плате, оно также может отличаться. То есть это вещи непостоянные. Соответственно, вам я советую использовать какие-то средние уровни LLC или чуть выше средних. Но все это вам придется подбирать самостоятельно, то есть смотреть на напряжение, в простой, в нагрузке в стресс-тестах. И соответственно на основании этого решать, то есть достаточно ли вы выбрали уровень LLC, или вам нужно выше, или вам нужно ниже. Вот собственно и все, что я хотел бы вам сказать. Надеюсь, что видео для вас было полезным, и информативным и вы узнали из него для себя хоть что-то новое. Если это является таковым, то не забудьте подписаться на канал, нажать колокольчик, нажать на лайк и поделиться им с друзьями. С вами как всегда был Билыч и удачи вам, друзья!